Всем привет! На связи Фисерк, и сегодня мы вместе с Делом поиграем в игрушку City Battle Witch S. Естественно, у нас режим будет... Царикары! Полетели. Полетели, ждем. Ждем, ждем, ждем старта. Полетели у нас кто? Сейчас будем горку захватывать. Бомбист. Бомбист. Бомбер. Бомбер. Бомбер. Бомбермен. Ну да, а я, короче, вот такая вот диверсантная машина убийств. Интересно, откуда он эти снаряды берет? Они ж такие приличные. Сам не знаю. Анимация не буду даже догадываться. Анимация такая, блин, как будто грудь... так, ладно, погнали, груди свои снимает. Ну может так она и так, так неужели там уже дичь? Тут происходит? штурмовик уже есть. Прикинь, Один. он меня снял Пройти, с одного выстрела. кто Жесть! Кемпер. Не жестко. Ты про снайпера что -то? Да, да, да. Все, я его забрал. Ну тогда. Месть. Он очень мощный. вместе Так, а что там происходит? Подожди, а почему мы точку-то не контестим? Я не знаю. Ох, ⁇ Ч ⁇ за жизнь там творится? Удерживаем, удерживаем. Удержание наше работает. Так, давай, у меня давай, хил пошел. Удержание. Ой- ⁇ Я отошел пока. Так, сверху, сверху, чувачок. Я летаю. Ой-ой-ой. Все, я не летаю. Отлично. Контестим. у -ху -ху -ху. Иди сюда, иди сюда. Всех забрал. Блин, штурмовик опять. Да закольбал уже. Держим, держим, держим. Ну пока не держим ой нифига у вас там я, я говорю держим ай забрали так штурмовика убил кто сзади Эх. меня вражек побольше набрал а, попасть по мне не можешь блин да гребаный штурмовик у меня просто заколебал уже серьезно я каждый раз на него натыкаюсь каждый раз только он меня может вынести ай-яй-яй забрали меня. Wow. Чё за жестокие пацаны. Воу, wow. успел телепортнуться. У -ху -ху. Так, да, парней отлично. забрал давайте встаем у нас танка нету нужен танк срочно почему никто танка да. не берет потому что у них танка нету смысл брать танка а чтобы стоять да мы и так стоим да вот не вопрос в другом где, где снайпер? мы стоим да? вон он где снайпер господи О, О, хорошо ё. попали хорошо попали так перезарядка стой, стой, я держу отлично фиге мои где, мины где, где, могут взрываться все забрали меня да я вижу Так. я просто Последили. всех раздумали Ошибка какая-то. Так, отлично. Снайпера убил. воу -во -во. Вот козлин, он все-таки на меня умудрился приземлиться. Я только телепортнуться хотел. Вот козел, а. Так, бегу к вам, бегу. Ай, я их связал. Орбитальный удар будет готов через 20 секунд, держись. Ух, ё. Нам нужны да очки не, срочно. Да я все, я все того. Так. Ладно, того самого я попытаюсь держать. Так, лети, братень Братюнь Так, сразу уходим отсюда Пока Отлично, отлично Командно действуем Так, Держим. я поднимусь наверх Держим Техника заберу Ну я надеюсь, что заберу ой ё <связывающие> Жестко там было. Тройное убийство, Есть, дал. убил. Это пипец. Так, так кто-то у нас танка взял. Так, слушай, ну, орбитальный удар в нашу пользу должен быть. Ах, ты летаешь наверху. Да козел, как он умудряется так прилетать на меня. Я держу. Уходи, уходи оттуда. Так, я, я минул поставил, по так. так. Нас высуки еще берут, ребят, Красавчики. Да, вообще. Супер. Так, заходим. Дамажим, дамажим, дамажим, дамажим, дамажим. Есть. Есть, победа. Мы захватили. <связь> Долетались они. О, как красиво. Ну что? О, да ладно, я вообще куда-то вниз. Меня постоянно контрил этот штурмовик. Это жопа. Это, конечно, полная жопа. Ну, а мы вместе с Делом переходим в следующую катку. Так, ну чем? бежим. Rector Technology. Захватываем. Опять. Данные. Да? Почему бы и нет? Двери откройте. О, смотри, смотри, смотри. Тут чувак пишет дверь мне сделал так ладно погнали кстати насчет двери запили погнали, погнали. уже открыто погнали. уже открыта зона да я вижу и Силового, ничего жизнь. смесилого творилого. мне аж системы дали а? уууу Что там происходит-то я не пойму? Происходит дичь. Пока, танк. Так, там, танк сведули. поднял усилитель. Да я всех убил, нахуй. Так, отлично. Отлично. Так, пока ведем. Это пока. Там вот с хилом, дядька. Сосава! Просто танк толкнул. Так, что-то два танка ходят. <м storms> <square> Ой! Шатали меня. И щиток не помог. Так, ну что, летим дальше. Пробуем. Да что Офигеть. происходит, я не пойму. Как он так, а? <м <Vancouver> <м <Video> <м <Makes> mm -hmm> так, и know. мы начинаем проигрывать. Отлично. Ага, не помогло да. тебе это. Да ладно, что за... Что за хелбои тут собрались, а? Так, летим. Да. Ой, -ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, кто меня так вальнул-то? Все, забрал я, я танка понял, нафиг. Кто так вальнул-то меня? Нету здесь никого, теперь стоим мы. Так что давай, спляс. Есть минус О, танк. а меня. Что, офигели и Так, я, пожалуй, знаешь, что буду делать? Валить гадов. Ну да, типа валить гадов, но я буду дуэлиться. Отлично. Минус оно улыбающийся. С другими чувачками. Пацаненка, что, я буду на точке стоять идут. Вот, типа ну да. Вот и я достоялся. Мне они тут все залетели и надавали. Так. Ну, shift это имба тут, конечно же. Да куда ж ты Ух меня точечку -то? удерживаем удерживаем точечку так орбитальный удар будет готов через 20 секунд да! просто закидываем. опять туда. меня просто закидывают постоянно этой хрени так тихо я держусь Почему я не могу такие способности на эффекты контроля иметь? Ой, минус. Ой Из усилителей. О. Не, не этот. А где усилитель? -то? Так, тихо-тихо. Да. да вы что, а офигели что можем? ли? Забрали меня. Они что-то в связке. В связке пытаются против меня использовать. Поняли, да, что я такой крутой? Эх вы. Опять он до меня докопался. Опять он до меня докопался Я не могу чё вы? Меня уже бесит Хилитесь, алё Да ладно, забрали вы, чё Кемпер Кемпер паразит Там кемпер у них обстреливает Все и вся Поэтому аккуратненько нужно Да что Откуда Откуда это все? Минус и меня минус сейчас. Да, минус. Так и где? Ух, как же потно, а. И Короче, надо, снайпер? надо пробовать, пробовать еще раз пробовать. Снайпер где-то он там снизу стоит. Да, по он, крайней он, он, мере он, он, раньше. Вижу, был. Вижу, вижу. Он там же и стоит сейчас. Пока, рогатый Так, где что? Где что? Где кто, я бы сказал. Ну, вон, уже видно, где кто. Да чтоб вас! Дайте мне связь! А, Дали. Да. Мне кто-то мстит просто. Улыбающийся. Никнейм. Да заколебали уже! Я так и успеваю отлетать, чтобы похилиться. Чё, прилетел сюда, прилетел, да? Да что за нафиг? Победа! А, все, победа. Мы захватили все-таки эту точечку. Да, жестенько. Вот так мы сыграли в игру City Battle Virtuos и, соответственно, занял я первое и второе место в этих каточках. Ну а если вам понравилось данный видосик, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, пишите большие комментарии и прожимайте колокольчик. А с вами был Офисерк, всем пока!